Романтическая мелодрама 2010 года Софи приезжает в Верону на отдых. Во время прогулки она находит дом, где когда-то Ромео признавался в любви к Джульетте. В наши дни девушки приходят сюда, чтобы написать письмо о своих чувствах и оставить его на стене этого дома. Случайно Софи находит послание некой Клэр, написанное более полувека назад. Она отвечает на письмо, и спустя некоторое время Клэр вместе со своим внуком Чарли приезжают в Верону. Все вместе они отправляются на поиски возлюбленного Клэр, и эта поездка обещает преподнести множество сюрпризов всем ее участникам. Фильм получился легкий, романтичный, с потрясающе красивыми видами итальянской глубинки, приправленный нотками тонкого юмора. Подходит для семейного просмотра. Романтикам смотреть обязательно.